Сейчас часто можно встретить в магазинах чай с интересным названием капорский и изготовлен из очень полезного растения под названием «Иван-чай», он имеет терпкий вкус и нежный яблочный аромат, к тому же имеет множество полезных свойств, а сделать его дама намного проще, чем может показаться на первый взгляд, приступим. Для этого чая нужно подобрать сырье в чистой местности лучше до начала цветения, листочки должны быть без признаков порчи чистыми и сухими. Их обязательно нужно прокрутить через мясорубку. Чтобы нарушить целостность листа, это нужно для ферментации. Следите, чтобы ткань в это время была влажной, иначе чай потеряет часть аромата. Емкость должна быть обязательно не металлическая. Ферментирование считается законченным, когда масса станет темно-зеленого цвета. После этого можно приступить к сушке в один слой, хранить в стеклянных плотно закрытых банках. Удачи! Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Подготовьте Иван-чай. Пропустите листья через мясорубку с самыми крупными ячейками, разложите на влажной ткани в один слой, сверху накройте еще одной влажной тканью. Оставьте на 14-15 часов. Расстелите бумагу на решетку духовки и уложите гранулы в один слой, сушите в течение 1-1-5 часов при 60 градусах до сухого состояния. Вкуснее тем, кто подпишется. Возьмите 2 чайных ложки чая, залейте 300 мл кипятка и настаивайте 30 минут приятного чаепития. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Вот из чего готовим блюдо. Листья Иван-чай 1 килограмм. количество порций 10. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. Пока-пока.